С вами Михаил Немов и мы посмотрим, что значит ломать не строить. Да, ломать намного дешевле. Здесь лаза, литок вместо стяжки плита. Плита армированная. 16 арматуры, бетон М-350. 15 сантиметров толщиной. Под ними ППС, пенополистирол. Дело в том, что при прогреве печи пенополистирол может нарушить опор печи. А так бы мы, конечно, эту плиту оставили на месте. Ну, вот, второй день. Долбим, долбим, долбим, долбим. И еще хочу поделиться идеей. Чтобы раздолбить этот плиту, надо прорезать кубиками, его болгарочкой и заточить пику отбойника вот таким макаром, вот таким макаром, чтобы она била чуть-чуть в сторону. Тогда дело пойдет проще и быстрее. Ломать, не строить. Здесь будет массив вниз. Так вот, керамзит выгребится и будет выкладываться все из кирпича. Тогда сверху можно будет начинать строить печь. Дело в том, что при прогреве нижней части печи тепло не будет отводиться здесь и просто перестраховка, потому что пенополистирол при нагревании теряет свою С вами был Михаил Немов, Сереза